Друзья, сегодня у нас тема соляризация глаз. Почему, откуда это все взялось? Штука эта известная давным-давно, я никакой Америки не открываю. Она не потеряла от этого своей актуальности, поэтому, возможно, кто-то впервые об этом услышит, кто-то вспомнит о том, как это делается. В любом случае, это крайне полезная вещь. Ну, соляризация – это солнце, да, и... Можно это рассматривать с точки зрения медицины, физиологии, устройства глаза, да? можно с точки зрения энергетики, с точки зрения эзотерики, души. Практически любым путем можно ходить и везде подобрать свое объяснение о том, как это работает. Мне очень понравилось выражение одного доктора о том, что солнце – это свет, это единственное работающее истинное лекарство для наших глаз. Если говорить о душе, об энергетике: то ну а, вообще человек достаточно сильно зависит от природы: от того, есть солнце или нет, а, от того, зима или лето. А, у нас разные ритмы. Вспоминаете. Когда дождь хочется одного, когда солнце другого, в мороз третьего. Это не только касается там лыж или, или поспать. Да? Это, в принципе, весь ритм. Но мне очень понравилась сейчас шутка да, о том, что а, после а, а, увольнения правительства Медведев наконец-то выспится. Вот Великолепная шутка, да, потому что а, это называется дурацким словом метеозависимость. Но в той или иной степени мы все часть природы, мы продолжение природы. И еще, конечно, глаза напрямую связаны с душой поэтому самое простое что вы наверняка знаете напоминаю а, может быть, это и скорее всего, это проблематично делать постоянно, но если вы куда-то выезжаете, может быть, Турцию, может быть, это летний отпуск, может быть, где-то на дачу, когда у вас есть возможность повстречать рассвет и попровожать солнце, да, вот это просто, когда вы сидите где-нибудь на бережку или на заваленке и смотрите на то, как солнце садится, садящееся или восходящее солнце, оно не имеет полной силы, поэтому оно благотворно воспринимается глазами. Если бы я была доктором, я бы начала совершенно с другой истории, а именно с того, что а, глаза, которые, ну, уже не очень хорошо видят, которые утомляются легко, да, такими глазами надо быть очень бережным и соляризацию начинать постепенно, плавно и начинать ее с взаимодействием глазками с закрытыми глазами. Вот хоть мы и на улице, да, у нас сейчас какая история с саляризацией? Да смотри, хоть посмотри ты на это солнце, потому что максимум, что мы увидим, это еле уловимые просветы среди туч. Поэтому э, мы сейчас с вами быстренько э, напомним, вспомним практику взаимодействия с Солнцем и потом перейдем на то, что с этим делать в жизни. Значит, первое, да, если и не постоянно, помните о том, что если, например, по каким-то причинам за нашу вот эту не очень солнечную, по крайней мере, в Москве зиму, глазки паду, стали, я сейчас объясню, почему это происходит, откуда берется такой эффект, даже если вы там не переутомляли свои глаза, вот, то запланируйте себе где-нибудь на отдыхе вот это самую соляризацию где-то ловить восходное закатное солнышко и смотреть на него пока не сядет или пока оно вот уже не начнет подниматься и уже станет некомфортно смотреть чем хорошо смотреть рассвет потому что солнце ну как бы разгорается постепенно глаза также плавно постепенно адаптируются особенно это подходит ну людям которые всякие там духовные практики достаточно часто практикуют и в этом ну это такая очень разумная вещь и я Сама практиковала и видела людей, которые много лет начинают свое утро с приветствия Солнцу, чтобы не происходило. Я отношусь к таким людям. Я делаю практику. В прошлом эфире была практика перед рассветом Солнца, которая делается. Есть практика, можно ее повторить, которая самая простая, трехкопеечная, трехсекундная, которая делается на рассвете Солнца. А это вот после рассвета Солнца, что можно с собой делать и как это работает. А работает, дорогие мои, это очень просто. <смех> Попадалась мне статья, но я сейчас перед эфиром ее не успела найти, про то, что про устройство мозга, да, и ну, вы знаете, что мы видим затылочные зоны. Да, на самом деле мозг видит а, за, затылком, а глаза это только вынесенные рецепторы, это такие как бы окуляры. И а, внутри там дно глазное состоит из большого количества колбочек, а, трубочек и колбочек, вот этих самых светлоулавливающих, да, которые, собственно говоря, и передают дальше эти сигналы в мозг, а уже мозг собирает картинку. А, так вот, нехватка солнца, не, даже не обязательно солнце, нехватка света. Но, естественно, самый естественный живой свет, который у нас кажется, солнце а, одобряет то, что мы делаем, мы решила как-то немножко показаться. Mm -hmm. Вот, Может быть, даже сейчас оно нам засветит. А, Самое естественное живой, благотворный свет, который у нас есть, это солнечный. За неимением его подойдет даже лампочка, но по мне, если брать из естественного света, то лучше уж свечка. Вот По приоритетам рассвет и закаты, как постоянная практика, которая в том числе и духовная, выстраивающая, вычищающая не только глазки, но и в общем наше состояние целиком. Дальше соляризация глаз с помощью солнца, дальше соляризация глаз с помощью свечи. И дальше соляризация глаз с помощью лампочки. Вот лампочки есть у всех, это может делать каждый. Даже эта практика вам даст результаты. Но более комфортно и ну, приятно, более живая практика все то же самое, только со свечой. Ну а самое благотворное – это солнце, это понятно. Так, и то, что я начала говорить, что у нас, значит, глазки устроены, да, вот эти вот колбочки, а мозгу вот там, где у нас зрительный центр… Я сейчас буду ненаучной, простите меня за это, пожалуйста, потому что есть какой-то правильный термин, как это называется. Короче говоря, у нас в мозгу есть что-то напоминающее кристалл, живой кристалл. Он как раз и отвечает за видение. Более того, сейчас для эзотериков скажу, да, что для того, чтобы у вас хорошо работало ясновидение, предвидение, у вас должно работать зрение. Потому что ясновидение – это продленная, расширенная, развернутая опция видения. И когда человек, Да, бывает, что человек слепой, у него работает зрение как компенсация. Это другая история, да? Если вы не собираетесь э, платить своим зрением за то, чтобы что-то видеть на тонком плане, имеет смысл эти вещи, ну, то есть прокачивая, проработывая глазки, вы еще и, и, в общем, выстраиваете свое видение. Потому что там в мозгу это все рядом находится. И, в общем, наводя порядок, э, мы наводим порядок и со своей интуицией, со своим чувствованием. Так на всякий случай. А дальше, что еще хочу сказать. Вот этот самый кристалл, который у нас есть в мозгу. Никакой эзотерики, дорогие мои, если запросите, да, ну, сами можете найти в интернете подробные медицинские научные статьи о том, где и как это называется, и где это находится. Это у нас в древнем мозге, как раз там же, где у нас и зрительный центр. Вот, то есть, а, для того, чтобы кристалл... Вот а, в чем смысл кристаллов, почему мы носим там камни драгоценные, да, они набирают а, в себя свет. Если они не набирают, то, в общем, они тускнеют, становятся менее красиво и интересны. То есть, когда а, у нас камень-кристалл набирает свет, он начинает этот свет преломляя отдавать. И хороший драгоценный камень, он маленький лучик света делает большим, разворачивает этот лучик света. Вот это свойство человеческих глаз. Когда мы принимаем свет... Мы этот свет излучаем. Мы, конечно, можем излучать этот свет, но если его начнет не хватать, душевного света и физического света, глаза даже физически блекнут. Если вы видели людей с блеклыми, как бы выленившими глазами, это когда а, а, стареет не человек, то есть не физиологически естественный процесс. А скорость обмена клеток в глазу достаточно высокая. Поэтому почему могут стареть глаза даже у достаточно молодого человека? Когда а, принцип батарейки, вот сейчас у всех мобильники все с батарейками сталкиваетесь, да? И все знают, когда нужно заряжать а, батарейку. Ее желательно разрядить сначала, то есть ее нужно нагрузить. А, лучше всего а, а, батарейка заряжается качественно, когда перед этим она и разгружается качественно. А если она в спящем режиме долго, раз, постоянно, то есть, как бы ну телефоном, например, не пользуется, да, ну вот аккумулятор просто тихо, тихо, тихо, вот так вот теряет заряд, то емкость аккумулятора сокращается. Так вот, дорогие мои, вы не поверите, то есть, скорее всего, конечно, у аккумуляторов, как у людей, у нас все то же самое, если глаза постоянно недополучают света, не получают нагрузки, освещение блеклое, человек любит темные очки, или многие сейчас сидят за компьютером по ночам, а, и, и, и, или там не успевают, там работают так, что не успевают вообще на небо посмотреть, да, накапливается нехватка а Солнце, солнце является витамином, да? в солнце есть витамины, вы это знаете, накапливается нехватка и происходит то же самое, что и с батарейкой, Начина клеточки вот эти самые колбочки стареть а значит они ну хуже воспринимают а глаз как будто стареет да и это дает ощущение потери зрения слабости зрения какой-то такой вот утомляемости повышенной самое лучшее что мы можем сделать это наполнить это свои глаза светом. Еще раз, это может быть солнце, это может быть свеча, это может быть лампочка. Работает все одинаково принципиально, да, но в качестве энергии разные. Поэтому мы понимаем, что есть приоритеты. Вот, поэтому, если вы начнете каждый день по пару минуточек, если два раза в день по пару минуточек будете делать это упражнение, не обязательно даже выходя на улицу, то в течение буквально нескольких дней накопительный эффект за неделю вы увидите очень хороший результат. Ваши клетки начнут активнее обновляться вместо уставших с клеточек, потому что вы их подпитали. Они там, Если старенькие, они выработались, отработали свое и появились новые клеточки. Вы начинаете ярче, лучше видеть, даже больше ничего не делая а как следствие, когда вы начинаете лучше видеть, да, ярче видеть, я надеюсь, вы понимаете, что имеет смысл да, этому порадоваться, ну, как-то добавить какого-то энтузиазма, э э радости в свое состояние, потому что еще психологическая причина да, вот такого тускнения зрения, это когда монотонно все одно и то же, когда вам не нравится, как вы живете, это тоже утомляет душу, утомляет глаза, поэтому вот эта практика, она позволяет напитаться напитаться не только физически, физиологически глаза, да, но и энергетически зарядить вот этот кристалл, чтобы ваши глаза почистились, засияли и тогда это будут глаза творца, глаза человека дорогие мои, если вы начали себе думать что наверное это возраст, наверное вы стареете, сейчас вспомните эти мысли, отмените их и скажите так Помните, как в «Иронии судьбы» – сам поломал, сам починю. Сами себя подутомили, сами себя заряжаем. Итак, практика соляризации солнца. Есть два способа. Первый я не люблю, второй – люблю. Способ, который я не люблю. Прячьтесь за какой-нибудь угол дома, за дерево. Так, чтобы вы стояли, вот есть линия, она нам пригодилась. Вот чтобы вы стояли вот так. Вот эта сторона здесь тень. А на этой стороне солнце. Понятно, что для этого способа должно быть хорошее солнце. И дальше вы начинаете, значит, что важно во всех практиках. Глаза никуда не ходят. Глаза у нас продолжение. То есть они смотрят вдоль осиноса, смотрят все время вперед. Мы работаем только корпусом. И мы играем в такую детскую игру с солнышком, на него не глядя, глядя просто вперед. Мы играем так вот солнышко. Выглянула, солнышко спряталось. Сейчас я покажу правильно. Солнышко выглянуло Я вот выглянула из тени, да, смотрю не на солнце, но, но у меня а, освещение солнца попадает на глаза. А здесь вот солнышко спряталось. Я ушла в тень, и а, я смотрю туда же, ну чуть-чуть у меня сместился ракурс, но при этом а, солнце напрямую на глаза не попадает. И вот такое вот покачивание, вот в таком режиме, причем мысленно проговаривая, солнышко появилось. Солнышко спряталось, солнышко, дети, вот в детское, в детское такое немножко состояние впадаем, появилось, спряталось, дети очень любят, да, ой, а где Ваня, нету, Ваня, где Ваня, вот он, Ваня, вот мы с солнышком играем вот в такую игру, вот они мы, а вот у нас и нету, причем Здесь важно, что сейчас я проговорила, что мы как бы двигаемся, двигаемся мы, но создаем состояние, как будто это солнце играет с нами. То есть вот мы как будто, да, немножко с ним заигрывая, а оно вот появилось, спряталось, появилось, спряталось. Глаза правильно показываю, появилось, спряталось. Это для людей, считающих себя здоровыми. Значит, а если, значит если нету тени, то вот мы с вами вышли на солнце, вот, и что мы делаем, если у вас есть ощущение, ну, допустим, рези от солнца и так далее, то тогда а, начинается с закрытыми глазами, голова немножко полуопущена, соответственно, у вас взгляд, вот, он идет вот как по прямой вниз, да, только с закрытыми глазами. Солнце нам на лицо светит, и мы с закрытыми глазками делаем все то же самое, вот так вот. И такое, вот, солнышко вправо, солнышко влево, солнышко вправо. Солнышко влево, солнышко вправо, солнышко прям мысленно это проговариваем. У нас свет солнца будет смещаться в глазах, да, то есть мы понимаем, что двигаемся мы, но для глаз смещаться будет освещение туда-сюда, и мы это проговариваем. При этом глаза расслаблены, смотрят вперед, хоть они закрыты. Как только глаза привыкают, это быстро происходит, как правило, да, мы приподнимаем голову, и также с закрытыми глазами то же самое играем с солнышком солнышко спряталось солнышко появилось солнышко спряталось солнышко появилось это я говорю там когда глазки перегружены и, а вот э, слезки могут пойти да и так далее это идет чистка идет э, глазки начинают работать когда глаза привыкли к этому положению мы начинаем моргать все то же самое только вот так вот моргаем солнышко право Солнышко влево, солнышко вправо, солнышко влево, солнышко Естественно, если вы еще при этом будете положительно настроены, будете улыбаться этому солнышку и чувствовать себя маленьким радостным ребенком, а не каким-то странным придурком, который качается вправо-влево, непонятно зачем, да, то, наверное, эффект тоже будет лучше, даже наверняка. Вот, и если у вас вот этот глазки тоже адаптировались, то можно пробовать с открытыми глазками. Точно так же мы не смотрим на солнце. Мы смотрим прямо, и вот это то же самое вправо-влево. В совокупности это две минутки, ну, 3 минутки, вот с всей практики, пару раз в день. Понятно, что вот даже сейчас я рассказываю, я параллельно, я душу свежим воздухом, я вижу вокруг деревья, поэтому ну, природа в любом случае нас заряжает. Нас поддерживает, поэтому, конечно, если говорить, да, то здорово это делать на улице. Но если по каким-то причинам вам лень, невозможно, не получается, еще что-то. Со свечой все то же самое. Вот представьте себе, что вот передо мной прямо свеча. Вы ее зажигаете, глаза перед этим желательно расслабить, да. Помните вот это вот э, упражнение, когда теплые ладошки накладываются на глазки, и вы представляете, как тепло от ладошек проникает в глаза и расслабляет. Потому что одна из основных причин – это напряжение, это накопление спазмирования глазных э, глазок, да, от резких, например, переходов. Если глаза от солнца отвыкли, то для солнца, для глаз будет спазмирующим. Чтобы этого не происходило, глаза нужно заново приучать к тому, что свет это хорошо, чтобы глазки заново научились воспринимать свет, как окуляры почистить. Сейчас, сейчас, сейчас. Что такое? Я случайно камеру повернула на себя. Так, все, продолжаем. Вот. Сбила мне поток. Извините. Вот. Значит, со свечой. Зажигаем свечу, глаза расслабили, представили, что глазки прям как будто к затылку укладываются, это идет вот это самое снятие напряжения, на, на напряжении эта вся история пошла. Вот, и а, после этого вы выключаете свет, пламя свечи очень хорошо видно, да, особенно там, если это полумрак или темнота, и вы точно так же а, поворачиваете голову вправо-влево, не глядя на свечу, просто вот вправо. Свеча справа, свеча слева. Свеча справа, свеча слева. Свеча справа. Вот так вот, да? Ну, то есть, вот так смысла делать нет, потому что источник света близко. Поэтому вот так вот вы делаете. Туда-обратно, туда-обратно. Не фокусируясь на свече, просто свет справа, свет слева. Свет справа, свет слева. А еще можно это делать радостно-жизнерадостно. И естественно, представляя, что каждый раз, когда вы это делаете, ваши глаза вот это все получают там все запускается, представляете, как глазки омолаживаются, просыпаются, им интересно жить, им интересно смотреть на то, что происходит вокруг, они открываются миру, начинают светиться, ваш кристалл души вычищается, выравнивается, расцветает, и это открывает вам путь в жизни чувствовать себя, мир легче, радостней, быть эффективнее, быть успешней в жизни. Поэтому, дорогие мои, наш сегодняшний прямой эфир не совсем про зрение, а про вас, дорогих, как минимальными вложениями в себя быть эффективнее, счастливее, радостнее, и чтобы у вас все получалось. Всего доброго, до новых встреч!